Здравствуйте, меня зовут Самоленко Наталья и вы снова находитесь на канале Европлант Все знают мое скептическое отношение к питомникам, находящимся на территории северо-запада. Я считала и пока что все еще продолжаю считать, что люди, которые пытаются выращивать какие-то растения в нашем регионе, сталкиваются с четырьмя основными врагами. Это весна, лето, осень, зима. И я почти готова изменить свое мнение, потому что мы сейчас находимся в удивительном месте, в питомнике, где я увидела потрясающие многолетники. Я честно могу сказать, половина названий я даже не знаю, не говоря уже о сортах. Я думала, что я знаю все. Я очередной раз признаюсь, что у меня очень много белых пятен. И я хочу познакомить вас с удивительным человеком, на самом деле с основателем этого питомника, это с Денисом компании «Ботаник». Причем Дениса в городе и не только за пределами нашего города знают как уникального ландшафтного дизайнера. А теперь, наверное, пришло время познакомиться с Денисом как, как с будущим владельцем крупного питомника. Добрый день. Насчет крупного питомника не знаю, пока что э, мы начали с того, что не хватало многолетников для наших садов, и как летом было очень сложно купить в хорошем ассортименте и в хорошем качестве. То есть все, все, что продавалось, продавалось в июне, дальше ничего не было. А так получалось, что цветники мы делаем в основном в июле-августе, в сентябре чуть-чуть, и практически ничего не было. А так как с детства, собственно говоря, я начинал в садоводство с многолетников декоративное, и любовь к ним сохранилась, и интерес сохранился, то мы стали понемножку собирать для себя. У нас здесь э, примерно э, около гектара земли всего лишь. Э, мы собрали ну тут около 500 у нас сейчас сортов примерно ну, многолетников, но и немножко кустарников, которых э, либо которыми которыми мы всегда пользуемся, в, в, практически, сажаем практически на все наши объекты, либо э, те, что трудно купить. Поэтому вот с этого история, собственно, и началась. Пока что площади у нас не очень большие, но уже мы можем с некоторыми нашими коллегами уже делиться, продавать нашим коллегам. То, что удивило, угу. да, и продолжает удивлять, допустим, что Европлант, что половина площадок города, многолетники, это в основном небольшие горшочки, это p 9 У тебя здесь самое минимальное, что я увидела, это от литра и до пяти. Да. Не страшно сразу так, на, на, на крупные? Это чисто из-за ландшафта. Собственно говоря, для, как, мы, как мы создаем цветники? Мы берем горшки и расставляем. p 9 естественно, падает от любого малейшего ветерка. Трехлитровые, если растение большое, а горшок превышает по размерам. Сильно mm -hmm. превышает, то тоже может падать. Пятилитровый, в общем-то, устойчивый. Соответственно, это удобно. То есть 3-5 литров вполне удобно. Плюс 5-литровый дает достаточно. По многим многолетникам достаточно хороший объем и плюс мы смотрим, что, соответственно, можно действительно в литровом горшке, что в двухлитровом, что в трехлитровом. Какие-то не имеет смысла выращивать многолетники сажать в более крупный чем угу. литровые, потому что они прекрасно, либо прекрасно разрастаются, либо их надо сажать так много, что 3 3 и пятилитровый займут слишком много места. Ну и молодые, соответственно, более частый посадок шаг посадки, чтобы был вид. Да. А тут сразу меньшим количеством получаем э, нужный объем. А не считал, допустим, насколько в итоге дороже получается? Потому что э, в 3-5-литровом многолетнике получается сразу вид, их mm -hmm. меньше. А насколько дороже? Ну, примерно. У меня впечатление, что процентов 15-20. Процентов пятнадцать-двадцать 15 дороже. Зато сразу вид. Зато сразу вид и меньше отпад гораздо. То есть если в П-9 сажать, то там отпад гарантированно процентов 20 же. Вот, которые э -э, не дольют. Еще что-нибудь П-9 э -э, э -э, можно э -э, даже просто при поливе шланговым может не промочиться. При э -э, посадке соответственно э -э, если случайно рабочие посадили не промоченный, не замоченный перед этим в воде, не опущенный в воду на несколько минут. Вода уходит мимо, и ком сам может оставаться сухим. И даже при поливе сверху угу. вот, он может э, высохнуть в жаркую погоду, вот как сейчас. Угу. А э, крупные горшки там видно сразу промочен, он не промочен, влажный, не влажный. И когда мы ставим, высаживаем его, соответственно, у нас получается, что э, растение сразу дает хорошие э, из мокрого кома дает наружу хорошие корни и быстро укореняет. Насколько я понимаю, ты фактически единственный э, на сегодняшний момент производитель многолетних э, цветов, да, который э, дает сразу крупный материал. Ну, в Ленобласти. В Ленобласти, а, да, да. да. Мы угу. не берем а, другие регионы, но а, в Ленобласти... Ну, вот может вот. быть, таких питомников, как у меня, и есть, просто народ не афиширует и выращивает для себя, потому что объемы-то не очень большие. На самом деле, я видела, что происходило с питомником, как он зарождался три года назад. Я могу сказать, что за эти три года потрясающие просто изменения. Я представляю, что здесь будет еще через три года. И на сегодняшний момент ну вот э, э, моя коллега, которая стоит за камерой, она э, не даст сорва э, соврать, когда мы сюда приехали. Первое, что я сказала, э, ощущение, что мы находимся в голландском питомнике, э -э, где продаются хорошие, красивые э -э, многолетние цветы. Я думаю, что мы вас познакомим еще не с одним таким удивительным местом. Я очень надеюсь, что у нас, возможно, появится, ну, может быть, не новый ведущий, а хотя бы консультант по многолетним растениям, потому что это действительно наши слабые места, и люди, которые нас регулярно смотрят, постоянно на это пеняют. А сейчас давайте просто прогуляемся по, по этому замечательному питомнику. На этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Удачи!